Привет, меня зовут Алексей. В данном видео будет представлен газонокосилка. Такая минимальная от компании Kerker. Данную газонокосилку предоставил любезно компания Tark. вот Сейчас мы ее будем вскрывать, смотреть, запускать. Вот. Данная косилка начального класса, у нее есть свои преимущества, тем, что она очень легкая, не знаю, даже наверное ребенок может с ней справиться, по весу ну, максимум ну, полкило, может грамм 400 весит, сейчас будем попробовать ее собрать. Как видим, что сама газонокосилка не использовалась ни разу. То есть я буду использовать ее первый раз. Ну и рас расскажу, как по ощущениям после обычной газонокосилки. Немножко потормознуть попробуюсь. Как выяснилось в процессе сборки нашей газонокосилки она аккумуляторная, что может не радовать. Как бы на свежем воздухе находимся и хотелось бы дышать свежим воздухом а не выхлопами газов при кошении травы. Вместе в комплекте идет аккумулятор. Аккумулятор у нас. 18 вольт два с половиной ампер часа проверим насколько хватит как видимо площадь участка у нас небольшая я думаю должно хватить и еще один такой момент что для сборки понадобится крестовый отверт, обыкновенный